Всем привет, друзья! Наступило утро следующего дня, как говорится. Варю короховый суп с утра из супового набора куриного мяса долго варила. Оно очень хорошо отслоилось, как говорится. Оно хорошо отслоилось и замесила тесто для ладушек. В тесте у меня для теста я добавила молоко литр, литр молока затем сахар, соль это все по вкусу дрожжи обязательно сырые и 4 яйца смотрите, тесто такое желтое получилось и очень хорошее домашние, домашние яйца только начинаю жарить вот они классные получаются Пузырится прям вообще. Оно быстро поднимается. Дети еще половину только проснулись, половины нет. Ну вот. А, гороховый суп я сделала поджарку. Лук, а, морковь и томатную пасту. Я вообще томатную пасту люблю. И сейчас картошка у меня разварится. Затем я в конце кину а, укропчик с морозилки, который свой, домашний полную кастрюлю варю вчера не стала варить гороховый суп так как у нас гречка осталась вот еще гречка в холодильник сейчас поставлю я ее пускай доедают пока, пока сюда чтобы она остыла мы поели с утра еще тесто очень хорошее получилось малышка проснулась Время 9 утра. И пока посуду помыла, то все. Гороховый суп тоже любят. Андрей недавно борщ сварил. Так его сзади у нас съели. Очень любят этот борщ. Буду смазывать сливочным маслом. Получается очень вкусно. Чайком. М -м -м, объедение. Ладно, буду жарить дальше. Сниму, сколько выйдет. Ой. Короче, Андрей сказал, иди корми Даринку. Пока я кормила ее, он у меня жарить начал. Блины дожаривает. Я маслом смазываю. И все. Получились офигенные блины. Очень вкусные. Я одной сковородку, он двумя. Молодец. Лимпсике мы любим. Вот супец, все, он готов. Ты все что ли, Андрей? Да. Все? Ты покормила же? Ну, покормила. Все, давай. Ты такой хитрый. Я на двух не умею. А тебе ничего сложно, давай. Я на одной такой а умею. Спор, Давай я одной, я одной тогда. А б... а борде Вдвоем. Посмотри, заплачет. Не беги ко мне потом. Бабушка держит. Бабушка держит. Бабушка держит. Все. Ну, да. ну. Все нормально. Нормально, нормально. Сейчас бабушку засниму. Наконец, она у нас. Что у нас про, по утрам происходит? Селоптов сказал. Свеется. Она не видит. Не хочешь? ну ладно. На руках хочет. Сейчас я ее заберу. Давид у нас с утра уроки делает уже. Почему без света? Я тебя Дима не снимаю, не бойся. Давид уж с утра уроки начал делать, как проснулся. Молодец. Надо шторку открыть, да? Шкаф открыт, все открыто. Что, у тебя ручка не пишет? Нет. Пишет? Нет. Надо другую тогда. Вон она. На? На? Сейчас. Андрей все-таки сюда же прижал no. Ты уже начал делать, доделывать Я маслом намажу опять Кстати, маслом, когда мажешь Они получаются Мягкие и очень вкусные Не сухие Я помнишь? что знаешь, где я это увидела? длины, чтоб жарили, и маслом масли. Помнишь, в Казани-то мы ездили? В кафешку зашли. Блины со сливочным маслом. Мне так понравились. Я потом это начала делать сама так. Очень вкусные получились у них. В Казани хорошо. Казанцам привет большой. Вот, своему любимцу поешь, да, Андрей? А. Ага. Я сейчас покажу вам шипучую змею нашу, которая, смотрите, как шипит, смотрите, в деревянке гус. Что за шипел-то весь? Все кушают, не понимаю, верно стоит, куриц гоняют, не кори корями. вот этот белый гусь, гусак, на гусыня, шипит, очень шипит, козленка кусает, бегает, щипает, куриц зашипел, да? Пит, идите, идите. Ага. А? Улицы-то боятся. Творог-то кинули. Кинулась. Они выходить начали, они за мной живут, Вот для них надо отдельный загон вот там закрыть нафиг их, где маленькие, и пускай бегают себе так. ничего у тебя забор вообще. Что надо? Творог плюет. Ключи, ключи. Это старый творог. Принесла творог, они уже не... И дети, курицы боятся вас уже. А? Нет, менять, да кто уже это сразу делать, а не тяпки-ряпки, да? Сарайку-то. Ну. Да, крышу поменяешь, а потом короб-то опять менять надо. надо. Делать сразу. Да. Ну, ладно, временно, пока крышу. Один год простоит в ванной. Потом дай бог денежка будет. Поставить можно новый. Чубонь, замерзла. Ладно, пойдем в огород. Там поступают будет, да? Как классно. Молодец! Ай, Динартика, хорошо! Вот красота ты!